Назвать, да, Изначально эта игра выходила эксклюзивно на платформе Nintendo 64 и игралась на геймпаде, но огромное спасибо Тоду, да, иди сюда мой хороший, Муа! огромное спасибо тебе, мой сладкий, за переиздание Doom 64 на всех возможных платформах. Так что ничто не мешает мне просто взять и купить ее в стиме. Однако, в своих видео я пытаюсь передать тебе, мой дорогой, многоуважаемый зритель, весь свой игровой опыт от того или иного проекта. Так что. Что -то вообще происходит? Что вы себе тут валяете? А? Спасибо. Не, на самом деле все нормально. Мой дом целый. В отличие от моего пердака. Ибо как вообще можно играть в это орудие пыток? В первые уровни игры мы будем исследовать базы ОАК, которые подверглись атаке сил ада, уже в которой, сука, раз, мы убивали генерала паука, дважды, уничтожали икону греха, дважды, но теперь Думгай решил взвалиться в ад и пощекотать небо своей двустволкой самой матери демонов. Начинаем мы игру с обычным пистолетом. Мне вот даже интересно, как быстро мы получим нормальную пушку. По-моему, это даже быстрее, чем во второй части. Первые минуты игры стараются не особо сильно шокировать нового игрока. Мы все так же ходим по лабиринту подобным уровням, собираем ключ карты и уничтожаем орды монстров. Периодически попадаем в ловушки. На самом, блин, первом уровне игры. Но вот атмосфера... Атмосфера довольно сильно изменилась. Это гораздо более мрачная игра, в оригинальной версии из-за технических ограничений консоли, дальность прорисовки вообще редко превышала несколько метров, Doom 3 на ее фоне выглядит утренником в детском саду. В ремейке игра конечно стала гораздо более светлой и лично я считаю что это к лучшему, так как уже ближе к середине вся жуткая атмосфера улетучивается и игра по своему темпу становится гораздо ближе ко второй части. Другой отличительной чертой стал саундтрек. Который приумножает все мною вышесказанное. Жесткие гитарные запилы на битиклаве? забудьте исключительно вязкий и гнетущий. Ambient. Созданием музыки и звуковых эффектов занимался Обри Ходжес, который до этого работал над звуком для PlayStation 1 Порта Doom. Так что львиная доля эффектов напрямую перекочевала из этой версии. И вот тут я должен отметить, что аналоговые стики гейпада позволяют передать всю атмосферу игры на кончик пальцев. Мне доставляло дикий кайф медленно красться по коридору и осторожно выглядывать из-за угла в поисках монстров. Был ли в этом смысл? Я не знаю. Мне насрать, я всего лишь Васян из инета, который проходит древние игры и теперь вообще по ходу дела били билибой. Мышки клава говно, геймпад лучше игровое решение. хайло хейло, на общую атмосферу ужаса играет и обновленный дизайн монстров. Посмотрите на оригинального как демона. Но ну ведь милах же, а? по его дизайну можно делать игрушки для детей. А вот его обновленная версия. Такое ощущение, что его редизайном занималась больная японская фантазия. Чему бы я не удивился, ибо... Нинтендо. у него появились рога, больше похожие на аниме ушки. И руки. Руки в цепях. Зачем? Чтобы дергать меня за Анус в моих ночных кошмарах. Нет, нет, нет. семейная игровая платформа. И подобным изменениям есть причина, в этот раз разработкой занималась не сама ID, а Midway Games, которой мы все хором должны сказать спасибо за этот замечательный мем. Игра должна была стать стартовым эксклюзивом Nintendo 64 и называться Doom The Absolution. Но потом ID посмотрела на предрелизную версию игры и со словами отправила игру на переработку, потом Nintendo посмотрела на это офигенное, крутое, балдежное название и со словами It's me, Mario, все-таки вставила свои 64 копейки, а затем и вовсе выкинула из него все крутое. В результате я и еще 99% игроков думали, что Doom 64 это просто порт оригинальной игры, что в корне неверно. Ибо после всей критики AID, Midway Games взяли все самое лучшее от геймплея оригинальной игры и добавили к нему свою фантазию и Гексон. Знаете в чем моя проблема? Пройдя Гексон один раз, ты начинаешь видеть Гексон повсюду. Система хабов и инвентарь в Quake 2? Гексон. Линейное приключение в Half-Life с решением физических головоломок? Гексон! Сюжет с намеком на вариативность и реалистичные готические локации в Гексон 2 эээ. страйф. В Doom 64 нет ни системы хабов, ни инвентаря, но есть гораздо более важные вещи. Головоломки, поиск кнопок и адские сложные ловушки. Но давайте обо всем по порядку и начну я вообще с другого. Дизайн уровней. Вот здесь мидвы проделали потрясающую работу. Уровни в Doom 64 далеко не так статичны, как в оригинальных частях или том же, как я вас с ним забыл. Гексоне. Начинается все с простого. На одном из первых уровней мы активируем установку, которая проделывает огромную дырищу в уровне и ведет на другую его часть. Круто? Нет. Потому что это просто с размахом сделанная дверь. Не более. Гораздо более интересные вещи начинают происходить чуть дальше, когда при помощи нажатия одной единственной кнопки мы будем перестраивать целые секции уровней. И этот прием будет применяться не раз и не два. К сожалению, в игре нет ни одного уровня, который был бы целиком построен вокруг этой идеи. Но зато в игре огромное количество уровней, построенных вокруг смертоносных ловушек. Нас ждут огромные секции боевых столкновений в лабиринтах с прессами. Громадные коридоры с опасными стенами, заполненные ордами адских тварей. Ну и конечно гигантский зал со смертоносными колоннами, в середине которого строго ограниченное время лежит необходимая нам ключ-карта. Но если честно, то за всю игру мне запомнились лишь три ловушки. Вот этот маленький пятачок, одна из самых страшных ловушек, на прохождение которой у меня ушло минут 15 я даже думал что я делаю что-то не так ну потому что вы помните я тупой но нет оказалось все что нужно для прохождения этой ловушки так это пробовать и страдать страдать и пробовать Следующей ловушкой оказался целый уровень, ремейк карты из второго Doom еще проще. В принципе, так же как и в оригинале, сначала Манкубусы, потом Арахнотроны, ну а потом на нас пускают почти всех монстров из игры, включая моих любимчиков, элементалей Боли. Помните этих засранцев из второй части? Так вот, теперь они еще уродливее и еще опасней, и все из-за потерянных душ. Так как теперь тайминги их атак стали ниже, и они могут сокращать дистанцию до игрока в один рывок. А, ну еще сложности этому уровню добавляют ловушки в стенах, что херачат по нам дротиками. Ну и наконец третья ловушка. Центральный зал одного из уровней. Да, вы все верно поняли. Как только мы будем заходить в него, по нам будут херачить ракеты и стен. Ревенантов в игре нет, зато самонаводящиеся ракеты остались. И знаете, чем осложнялись все эти моменты? Этим чертовым гейпадом. Нет, поймите меня правильно, я дед прогрессивный и готов дать шанс любому девайсу. Но лично мне было сложно переучиваться с клавамыши на данное орудие пыток. Хотя я вот что вспомнил. В конце 90-х у меня был 486, на котором я день и ночь зависал в Wolfenstein 3D. И играл я на нем исключительно в тракторном режиме, то есть на клавиатуре. Так как моя сборка игры почему-то не поддерживала комовскую мышь. И представьте себе, насколько больно мне было переучиваться на клавиатуре мышь когда у меня появился нормальный комп в этот раз у меня были схожие ощущения и я прям чувствовал как идет нервный импульс от мозга до пальцев рук помимо ревенантов из игры выпилили пулеметчиков и босса паука но самый большой утратой стал арчвайл да это была бы совершенно другая игра будь в ней арчвайл скольких уникальных боевых ситуаций мы с вами лишились также помимо этих монстров из игры выкинули анимации перезарядки всех видов оружия, что напрочь лишило харизмы мой любимый супер шатган. О, мой маленький, как же они залбали тебя обижать. А взамен нам дали прозрачных импов. Не-не-не, это уже даже не смешно прозрачные импы о боже как же сильно они разнообразит эту игру а может все-таки archway лучше добавим Нет, ты что он же сожрет все место на нашем офигенном карике nintendo 64 давай лучше добавим еще какой прозрачный. и х... нет все перебор ну и конечно ребята из Мидвы подарили нам целую одну новую пушку. Де Созидатель. Весь потенциал этой пухи я не смог раскрыть, так как для этого нам необходимо посетить все секретные уровни игры и собрать три ключа демонов. Но честно говоря, бои в Doom 64 не вызывают каких-то слишком серьезных проблем без прокачанного Де Созидателя, даже на высокой сложности игры, так что дополнительный луч и повышение скорости стрельбы не стоят всех этих страданий секретками. Как я ошибался, А теперь зацените прикол. Эти ребята появляются в конце уровня и способны вынести за пару залпов нуба типа меня. И мне это все равно. Я играю в ремейк с возможностью сохранения в любом месте. А вот в оригинале каждая смерть кидала игрока в самое начало уровня, так как сохранения были только между уровнями. Вторая половина игры проходит снова в аду. Думкай зачистил лаборатории ОАК и теперь идет за головой самой матери демонов. И вот тут Doom 64 начинает повторяться. Да, игра пытается удивить новыми ловушками и засадами, но зачастую я уже точно знал, где меня поджидает опасность. Единственным моментом, который мне запомнился, стала головоломка. Когда на одном из уровней надо в правильной последовательности применить разноцветные ключи для открытия дверей. Причем эти последовательности нарисованы на самих дверях. И Я почувствовал себя таким двестики умничем. Ооо, игра, ты меня, а? Финальный же отрезок игры это, пожалуй, идеально вылизанные до блеска 6 уровней, которые подарили мне отличные боевые ситуации. Особенно на их фоне выделяется уровень Спираль, который пропитан духом Плутонии. Ну и наконец финальный уровень. Если бы я собрал все три ключа демонов на секретках, то этот уровень был бы намного проще. И наконец появляется она. Мать демонов. Финальный босс игры. Наконец-то, мать демонов повержена. Вы круче всех, бла-бла-бла, и вы остаетесь в аду приглядеть за тем, чтобы все вели себя хорошо. Конец. Так можно ли назвать Doom 64 классикой? Я думаю, что нет. Это, пожалуй, лучшая версия Doom как в техническом, так и в геймплейном плане. Митвы совершили техническое чудо и доработали один до того состояния, что он смог отображать полное 3D, ну, за исключением монстров. Динамические уровни также были огромным достижением, но вся проблема в том, что все это вращалось вокруг устаревшего ядра геймплея. Ведь в то время на рынок вышли такие потрясающие игры, как турок и Голден Ай, которые предлагали совершенно другой взгляд на шутеры. И этот только на самой Nintendo 64. Уж про Half-Life я вообще молчу. Уже эти игры задавали новые тренды того времени, которые сегодня мы называем классикой.